Друзья, я нахожусь у метро Парк Культуры, а впереди через дорогу вы видите этот знаменитый музей Москвы, где раньше находились провяанские склады, а теперь проходит Мосвинтаж. И сейчас мы туда пойдем, дорогие друзья. Пришла в первый день госвинтажа. Ну вот, и народу, как видите, очень много. Это чьи розовые парковки? Это да. Германия. Германия. И тарелки все. Это Англия и Германия. Тоже розовые? Ну а как вот? Вот этот а, ну это да. А вот это, это Германия. Да, да. я смотрю, что они рисуют один и тот же. Про китайские? А? Это поморь на поморье. Посмотрите, какие красивые пленки, бокалы, цветное стекло. А вот этот петушок, это петушок, Просто вообще какой-то напоморочительный. Ну, посмотрите, какая красота Да, вот сюда можно просто даже прийти полюбоваться. Эти кадры из обзора моего, одного из последних моих обзоров, моего любимого блашиного рынка, который располагался на территории музея Москвы. Я его помню, наверное, уже около пяти лет, но он был уже и до этого. Тогда он, правда, не назывался «Мосвинтаж». Огромная территория, огромные светлые окна. И вот блошиный рынок старины «Мосвинтаж» в начале мая, а точнее 6 мая, переехал, переехал в новое помещение. На площадку старинного винного хранилища Вардпространства. Винзавод, который располагается у метро Курская, Чкаловская. Но ну, теперь можно прийти и туда. Но по съемкам, которые мне предоставили другие блогеры, можно посмотреть и увидеть, рассмотреть новую территорию. А вот что пишут в своих комментариях те, кто уже посетил в первые дни «Мосвинтаж». «Была в первый день. Темно, тесно, толпа народа. Интересующих меня категории товаров не было. В основном представлены бижутерия, посуда, винил. Ничего не купила. Ужасно темно было вчера. Может, сегодня хоть что-то исправили?» В помещении холодно, темно, негде присесть, даже стакан кофе негде поставить. Нет продавцов земли, увы, и места для них нет. Надеюсь, после выборов мероприятие вернется в Музей Москвы. График работы э, мусвинтажа с 6 по 9 мая с 11 до 21.00. Зал находится внизу старого корпуса, вход под большим бирюзовым навесом в глубине, рядом с площадкой пинг понга Ну что ж, придется привыкать и приспосабливаться. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь, желаю вам всего самого интересного, хорошего, поздравляю вас с наступающим праздником 9 мая, Надеюсь что вы подберете для себя любимые площадки и будете продолжать покупать и коллекционировать. До встречи, мои дорогие друзья!